Арсен Гетинов, призер Олимпийских игр, один из тренеров дагестанской команды. Мы уже Арипы Ибрагимова чуть-чуть так вот прощупали. Расскажи, пожалуйста, вот об атмосфере подготовки. Многие иностранцы мечтают попасть в Дагестан именно на сборы, тренироваться. Вот что у вас такого особенного? Ну, наверное, первое, всего это гостеприимство нашей республики. Который у вообще в Кавказ и вообще в России. Гостеприюси любят приезжать иностранцы, проводить на соревнования. Ну а у нас очень много спортсменов, именитых спортсменов, которые есть парень спартнер И можно посмотреть не только на ковре, и поездить и, там, в горы, там, подняться, есть красивые места на море. И можно в одну все это охватить и поделиться. Я знаю, что вот у вас частый гость, вот этот кубинец, который. Борется за Италию в 74. Не опасно ли вы приглашаете к себе звезд первой величины, а борьба такой вид спорта, что здесь важно чувствовать соперника. Не опасаетесь, что вот такие ребята приезжают к вам? Нет, мы наоборот, они уже это, давно к нам ездят. Уже, ну, мы, у нас же не просто такая, что борцовская семья, это... Отдельная, отдельная история. И Всегда готовы помочь. У нас 5 минут на ковре, после ковра мы все обнимаемся и дружим почти все семьями. Так что опасного ничего нету. И наоборот, пускай проезжают. Мы с удовольствием примемся. И единоборство у нас, и май любят бойцы сами проводить совместные там тренировки. В этом плане очень мы только рады. Скажи, пожалуйста, ты вот участвовал в Олимпийских играх, а сейчас так сложилось, что Перенесли Олимпиаду – это вообще уникальное явление в истории. Как спортсмены лично вас приняли? Кто-то переживал или так ровно все? Вы знаете, кто был первым номером, в принципе, он уже почти 70% команды была уже по чемпионату мира готова, уже отобрана национальную команду, олимпийскую команду. Но кому-то сейчас. У вас это тройка, по-моему, да, вот ребят. Да, некоторые места были неопределенные, а сейчас у кого-то появился шанс дополнительный. То есть там кому-то, как говорится, фортануло, а кому-то придется опять доказывать, что он сильнейший и лидер в этом весе. А так, конечно, морально очень тяжело, потому что готовится, периоды, сборы проходят, все подгоняет свою форму именно к Олимпийским играм. Но все равно чуть подкосило, видите, сейчас, как ребята борются до. Соревнования, почти первые соревнования, которые у нас провели на... после Яригинского, Европы. И не в форме ребята видно, что тоже перенесли Россию, будет Россия, не будет Россия. Также и все турниры. И такой не в полной форма ребята борются. Ну, чувствительно, да, для ребят и морально, и психологически. Ну, сейчас уже привыкли. Хорошо, что всех увидели, приехали, соскучились друг под с другом, пообщаться, поговорить не только о борьбе, а о семье. Да. В связи с тем, что в определенных условиях проходит чемпионат России, как ты считаешь, то, что ограничили допуск 16 сильнейших, по сути дела, среди которых лидеры сборной и молодежь, это интересный подход или это подход, вызванный, конечно, условиями, и можно ли об этом в перспективе думать так? Ну, это первую конечно, условиями вызвано, что это вот, ограничение у нас э, в каждой весовой категории. Но я лично думаю, вот, и многие пообщался, да вот э, хорошо, что было бы, что там, там 16 участников, финальной часть России. И так мы проходим очень большой обрыв по регионам. И я думаю, что 16, по, по мне, это лучше всего. Если человек 20-30, человек, если не попадает 16 человек, им что делать на чемпионате России? Тем более, то, если при олимпийский. Год чемпионата России, тем более нужно проводить так. вот. Посмотрим, сейчас что будет, как организаторы, как наша федерация обратит на это внимание. Вот по утренней части, три веса сегодня. Какая схватка, на твой взгляд, самая интересная получилась и почему? Ну, сейчас так тяжело, проходит, здесь одна, одна за другим идет схватка. Была mm -hmm. хорошая схватка, по попалась Идрисова и Тускаева. Очень динамичные, очень прямые, не стояли. И вот эта сладко мне понравилось. И что не хватило Идрису? Он ошибся, пару ошибок сделал, где должен был брать баллы, он сам проиграл в этом плане. Но ну, Тавская вот показал, что он проигрывает по таким большим разницам, он догнал и сохранился отнесся. Но будет доказывать в финале. 57. Вообще 57 килограмм, первую, это, как и утреннюю программу, мне больше всего понравилось у всех. Там, очень чемпион России, чемпион Европы. Чемпион мира двукратно, да. То есть, вот, схватки. Мы их давно не видели, просто соскучились. Просто, к сожалению, хотелось бы просто сесть, как зритель, посмотреть это, такие схватки. Вот... А вес 65, там, в общем, тоже серьезная команда. Да, Олимпийский в, чемпион в... вы был. Ну да, это, тут ничего удивительного нету. В принципе, подготовки, да, его уже и возраст, и много пропустил. но молодец боролся, украсил, как говорится, это турнир. 65, очень хорошие схватки. Да, двукратный чемпион мира будет. Там призер Европы, чемпион мира, еще один. Не слишком не слишком ли аккуратен, Рашидов в своих схватках? Вот он очень прям чрезмерно, скажем, на мой взгляд, как зрителя. Мне хочется яркой борьбы, на ваш взгляд. Да, он, он вообще сам очень яркий борец, он может с любой ситуации бороться, это вот заметили многие специалисты, вот, включая, вы уже специалист высоко лет борцовской стиле находится, даже видно. Первую схватку он, видать, предваритель не боролся, вторую с ним э, соперник не вышел, он не сделал вес, и вот, получается, первую схватку он, когда уже другие, третью боролись, он ой, не разогрелся, еще как-то вот, таком. ну, потихоньку, я думаю, наберет. В один день проходит э, тур, турнир. На что влияет и как это сказалось на ребятах? Наоборот, ребята все ряды, специалисты рады. Вообще, вот что единственное, если бы взял, сделали бы вечером завешивание, на следующий день целый день борьба, и ты с медалей, и ты без медали. как раньше, это было бы идеальное условие. Так, два дня бороться, и даже нам, тренерам и всем... Целый день борются один, а следующий день ты приходишь, смотрят совсем другие. А вот когда сидишь, общаешься, дискуссируешь, вспоминаешь схватки, интересно бывает. Ну, забывается, уже там идет другая волна, другие так, весовые категории. Ну, один день это было бы замечательно. Вот видите, очень-очень хорошо. И ребята два дня. Помню время, когда еще три дня боролись. Мы потихоньку от уходили, уходили, были все идеально. Но ну, опять утром тоже взвешивание. Почему-то вроде бы неплохо утреннее взвешивание но все равно они не успевают вернуться в гостиницу, просто позатокать опять, они физически не успевают. Или нужно как-то делать, чтобы завершение проходили в там же питались и рядом, чтобы был зал, там пеши доступности. В этом плане здесь хорошо, что в гостиница в рядом и рядом с залом. Но я тоже за один день соревнования. Мне кажется, просто это сделано, чтобы а, не гоняли а, вот, больше 10 килограммов и так далее. Нет, уже давно не гоняют по 10 килограммов. У меня в команде, в команде гоняют 5, 5 килограммов всего лишь. Они все равно будут гонять. Это гоняли, помните, когда каждый день было взвешивание, три дня было взвешивание. По 10 гоняли. И боролись по три периода. Да. Последний вопрос хочу задать. Ребята гонят от себя мысль, что вот связи с, с этими ковидами и так далее, Токио может вообще не состояться. Да. Но мы готовимся на ближайшие соревнования, готовимся на вот чемпионат России. Завтра будем готовиться на чемпионат мира. Мы еще не знаем, там 5 ноября вроде бы они опять определяются с проведением, будут проводиться или нет. Европа тоже потихоньку опять закрывается, все опять пошло на и мы будем готовиться на ближайшие соревнования. Как у нас говорится, не готовься на следующего соперника, который у тебя сейчас предстоит. Так было что ты готовишься на другого соперника, который должен у тебя через схватку быть. Ты проигрываешь, потому что мы будем настраиваться на ближайшие соревнования.